Привет всем, это Федор Горожанко. Как вы думаете, как выглядит бюджетное учреждение? Так, так или может быть так? Да, но это слишком сложно. И нужно строить здания, нанимать сотрудников, а главное работать. И зачем такие сложности, если можно сделать все гораздо проще? Государственное бюджетное учреждение Город Плюс. Это позитивное интернет-телевидение о новых героях Санкт-Петербурга. Так его определяют сами создатели. И вот уже пятый год из бюджета Петербурга регулярно выделяются деньги на то, чтобы нам рассказывали о работе городских властей. Рассказывать получается вот не очень. Громкое слово «телевидение» в реальности означает полуживой сайт с перепечатками пресс-релизов Смольного и районных администраций и совершенно мертвый канал на Ютубе. Бюджет учреждения «Город Плюс» неуклонно растет. И в прошлом году позитивное интернет-телевидение съело 70 миллионов городских денег. Кажется, немного дороговато для роликов, которые набирают на Ютубе по 20 просмотров. 70 миллионов Город Плюс осваивал под чутким руководством Николая Камнева. Он же известный по ЖЖ блогер Фима Психопат, а в последние годы личный пиарщик бывшего вице-губернатора Игоря Албина. Год назад Николай Камнев стал директором Города Плюс. Вот приказ о его назначении за подписью вицегубернатора губернатора Говорунова. Обратите внимание, основание для назначения — это личное заявление Камнева. Вот так вот просто. Блогер с улицы подал заявление, получил 70 миллионов и сел руководить. Изи! This, Но в считает, что это нормально Бюджетное учреждение Город Плюс по сути выполняет функции прокладки Камнев никаких работ сам не производит, а нанимает подрядчиков Основным поставщиком услуг в 2018 году стала компания Когорта М Известная на интернет рынке под маркой WebFox За год Когорта получила 6 контрактов на общую сумму более 5 миллионов рублей Кроме создания контента для позитивного интернет-телевидения Компания занималась еще разработкой сайта Фотобанк Город Плюс Причем очень быстрой разработкой Контракт на создание фотобанка был заключен 29 октября. И уже через две недели, 15 ноября, сайт был готов и все работы были якобы выполнены. За разработку этого сайта подрядчикам заплатили 541 тысячу рублей из тех самых бюджетных денег. Но знаете, прошло два месяца, и в интернете нет никаких следов чего-нибудь, хоть отдаленно напоминающего фотобанк города Плюс. Другой проект бюджетного учреждения, который выполнила когорта, это сайт «Ленинград. Победа». Он был создан еще несколько лет назад и последние два года практически не обновлялся. Но вот к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады сайт решили взбодрить. И аж за полтора миллиона рублей. Летом были заключены сразу два контракта на модернизацию портала. За 705 тысяч рублей и на подготовку и замещение информации на портале еще 800 тысяч рублей. Модернизация завершилась в конце декабря. Порталу обновили оформление, оставили старые материалы, добавили несколько новых. И первая новая заметка рассказывает о выставке, которая прошла 8 октября. При этом подрядчик получал деньги за наполнение сайта актуальным контентом еще с августа. Так что же такое Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Город Плюс»? По сути, интернет-прачечная подмывание бюджетных денег, наших с вами денег. И тут возникают вопросы не только к эффективности расходов на позитивное интернет-телевидение, но и к их законности. Наши вопросы мы зададим прокурору города, и мы уже подготовили такую жалобу. Также мы направим всю эту информацию в контрольно-счетную палату, которая уже запланировала проверку бюджетного учреждения город Плюс. И, кстати, 28 января у нынешнего руководителя учреждения Николая Камнева заканчивается срок трудового договора. И интересно, продлит ли с ним контракт новая администрация города? No! God, please, no! Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, регистрируйтесь в умном голосовании. Вместе мы будем бороться с несправедливостью и воровством.